На связи Денис Залевский. И сейчас я хочу поговорить о алгоритмах работы Международного клуба взаимопомощи. То есть все мы знаем, да, что у нас 24 числа запустилась Эльдорадо по алгоритмам братьев Мавроди. То есть это МММ 3.0, алгоритмы МММ. И что это за алгоритмы? Давайте прочитаем. Вот я нажал на саму надпись. И у нас открывается страница Вячеслав Мавроди. МММ это финансовое ядерное оружие. То есть, вот Вячеслав Мавроди так говорит об этих алгоритмах. Или о чем 25 лет молчал Сергей Мавроди. Начало 93-го года. Москва. Наша семейная квартира на Комсомольском проспекте. То утро начиналось, как обычно. Я встал немного раньше Сергея и пи... уже пил на кухне кофе. Встал и Сергей, пошел в ванну. Выйдя из ванны, Сергей сказал, слушай, пока я брился, мне пришла в голову гениальная идея. Можно сделать двойной курс с самокатировкой. Ну вот, смотри. Так в мире появился уникальный математический финансовый алгоритм. В рабочем порядке мы назвали его двойной курс с перехлестом. Потом СМИ окрестили его пирамидой МММ. В 90-х Сергей еще пытался публично спорить с этим утверждением, но потом понял, что это бесполезно. Из 2011 года уже сам на стал называть МММ пирамидой. По принципу хоть горшком назови только в печени ставь. Ведь внятного и однозначного определения, что такое финансовая пирамида, не существует до сих пор во всем мире. Кроме России, конечно же. У нас уже есть статья 172-2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества», где все внятно и однозначно прописано. Алгоритм настолько простой, что его может успешно применить практически в любой сфере бизнеса любой человек, закончивший хотя бы 8 классов средней школы. Вызывает изумление тот факт, что нигде никто в мире... Так, никто в мире за 24 года так его до конца и не понял. Хотя все было на виду и открыто публиковалось. Чудны дела твои, господи. Вот условно этот алгоритм на пальцах. Представим, что у меня есть два друга, Леня и Иван. Есть два комплекта по 100 штук старых дешевых календариков. Реальная цена, которым одна копейка в базарный день. Если им вообще есть какая-то цена. День первый, первый пакет. Ну, в Эльдорадо это круг. Первый круг. Курсы продажи, покупки. Тысяча <coughs> на тысячу. Я обращаюсь к Лене. Леня, купи у меня этот пакет календариков 100 штук. Сегодня за 1000 рублей. А завтра я его у тебя выкуплю. <coughs> за 1100 рублей. Плюс 10% от суммы вклада. Леня говорит, я согласен. Давай календарики и возьми 1000. Итого, итоги первого круга. В моей, в моей кассе 1000 рублей, но завтра я должен отдать Лене 1100. Каким образом? Очень просто. На завтра я пригласил в гости друга Ивана. День 2. Второй, второй круг. Курсы продажи покупки 1200 на 1100. Пришел Иван. Я делаю ему точно такое же предложение, но уже по другим ценам. Я устанавливаю цены продажи и выкупа так, чтобы из денег Ивана расплатиться с Леней. И чтобы им не осталась прибыль. То есть я устанавливаю сегодняшний курс продажи с перехлёстом от цены выкупа. Я, Иван, хочешь купить у меня пакет из, 1000, из 100 календариков за 1200 рублей, а завтра я у тебя выкуплю за 1320, плюс 10% от суммы вклада. Иван говорит, я согласен, давай календарики и возьми 1200. У меня в кассе стало 2200, то есть 1100 от Люни, да и 1200 от Ивана. Приходит Леня. Он возвращает мне календарики, а я отдаю ему, как вчера обещал, 1100. Итоги второго круга. В кассе осталось 1100 рублей. Я полностью рассчитался с Леней и вернул свой набор календариков. Завтра я должен отдать Ивану 1320, из которых 1100 у меня уже есть. День третий. Третий круг. Курсы продажи. 1452-1320. Пришел Леня. Леня. Слушай, я тут подумал, зачем я вчера забрал свои деньги? Ведь сегодня я бы за свои календарики больше получил. Мне тут зарплату выдали. А чего деньги будут просто так лежать? Можно опять твои календарики купить. Я. Можно, Леня, только сегодня твой набор календариков стоит 1452 рубля. Но завтра я его выкуплю за 1597. Леня согласен. Приходит Иван. Я рассчитываю с ним, как обещал. Деньги на это у меня есть от Лене. Круг четвертый. Курсы продажи покупки 1757-1597. Пришел Иван. Слушай, я тут подумал, данный алгоритм по сути просто способ перераспределения свободных денег между участниками некой системы. Как вы заметили, такая система стартует безо всяких начальных вложений. Во время ее работы все участники поочередно получают прибыль. При этом вовсе не обязательно наличие большого числа участников, как в пирамидах. Систему можно запустить на любом числе людей, больше одного человека, в семье, рабочем коллективе, стране, мире. Система может считаться состоявшейся, как только продался второй пакет. После этого она работает до тех пор, пока находятся желающие получить установленные системой проценты прибыли. Или пока не закончатся свободные деньги в семье, коллективе, стране, на планете Земля. Система может успешно развиваться абсолютно в любом месте, где есть деньги или их аналог. Курсы продажи и покупки назначаются, но не абы как из головы, а строго по математическому алгоритму. Неверный выбор значений курсов мгновенно уводит систему в минус. В системе несколько переменных. Процент прибыли участников, процент прибыли системы, стартовая цена, условная единица системы. То, то бишь акции, билета, календарика, там, пробки от пива токена и так далее. Размер пакета, при помощи которых она легко настраивается на конкретную задачу владельца системы. Ну, тут вот у нас, видим, есть картинки. Алгоритм двойных курсов с перехлестом МММ-94. MMM То есть вот эти алгоритмы использовались в МММ-94 MMM года. Скрин таблицы, да. Как всегда есть и маленькое но. Чтобы не нарушалась математика, количество условных единиц системы должно быть одно и то же в каждом новом круге. То есть <coughs> по новым курсам нужно продавать и выкупать ровно столько же календариков, сколько было продано, выкуплено по курсам предыдущим. В 1994 году этого достичь не удалось. Не было доступных финансовых механизмов. Но в любом случае практика показала, что чем более равномерно вкладчики будут приносить и забирать свои деньги, тем устойчивее будет система. Именно поэтому, в частности, в ММ-94 не разрешались огромные безналичные платежи. После того, как Сергей придумал этот алгоритм, весь 1993 год шла подготовка к запуску этой системы. Между нами шли обсуждения, споры, уточнения. В математической программе SuperCalls. Составлялись математические таблицы и эмулировались различные варианты будущего вероятностного поведения вкладчиков. Шли непрерывные консультации с юристами, адвокатами и профессиональными бухгалтерами. В результате этого мозгового штурма <coughs> на роль календариков для запуска были выбраны сертификаты акций, абсолютно бессмысленные по сути и ничем не обеспеченные бумажки, но только так... Тогда по закону можно было юридическому лицу быстро начать работать с наличными деньгами населения. И вот во вторник 1 февраля 1994 года система была запущена. 5 мая 1994 года наша Сер... Сергеем Мочер... ежегодная весенняя рыбалка на реке Угра в 5 километрах вверх по течению от города Юхнов. опушка пушка леса в 100 метрах от той самой ракеты из начала книги Сергея Мавроди «Сын Люцифера». Переправились на другой берег на пляжик с родничком справа от ракиты Пошли в лес искать сморчки Там дальше недалеко старая вырубка Иногда годами там сморчков бывает много А иногда фиг вам В этот раз был фиг вам Возвращаясь присели на бревнышко на опушке леса Сергей говорит Сергей спросил Ну как там на Варшавке дела идут? В то время я курировал всю работу центрального офиса МММ на Варшавке 26 Мыши деньги жрут Какие еще мыши? Старший кассир звонила недавно. Сняли в одном из складских помещений ближайший слой пачек денег на выплаты. А там дальше в глубине пачки с углов мышами обглоданы. Спрашивает, что делать, как приходовать эти пачки. А куда они раньше смотрели? Там... Так там несколько больших комнат отсеков в подвале доверху уже забиты деньгами. Пока наружный слой не уберешь, как узнать, что там внутри. Да, и что ты ей сказал? Сказал, чтобы пару кошек завели. А что тут еще сделаешь? Понятно. А по работе что происходит? <coughs> Ни хрена не... Ну, цензура, тут, то есть матершинное слово, да, происходит. Белый и пушистый. Никто вообще ничего не сделает, только покупают. Что совсем никто? Никто вообще ничего не сдает, только покупают. Что совсем никто? Нет, почему же, сдают некоторые, процента 2-3 в день от суммы прихода, а некоторые из этих 2-2% утром сдают, а вечером прибегают с воплями, что я передумал, меня жена дура уговорила и так далее. И чего хотят? Хотят, чтобы операционистки сделали вид, что никакого обмена утром не было. Я вам тихо верну утренние деньги, а вы мне мои утренние билеты. Предлагают операционисткам огромные взятки за такие обратки. А зачем вам это? Как зачем? Он же завтра опять на всю сумму билет, будет билеты покупать. Но завтра курс-то будет уже другой. А если у него много билетов, то он из-за своей сегодняшней минутной слабости теряет кучу денег на разнице курсов. Ясно. А сколько, кстати, у нас сейчас вкладчиков? Уникальных по базе данных 15 миллионов. То есть, если в средней семье по минимуму три человека, получается 45 миллионов. Ну если так считать, то да, а реально фиг его знает. Там же еще куча делегатов от разных трудовых коллективов, целых заводов, институтов, госучреждений со всей страны. Запись в базе одна, а сколько за ней людей реальных, как определишь? Да, действительно, если никто не сдает, это охренеть. Вот ведь жадность человеческая, такое я даже предположить не мог, когда запускались. И какой дисбаланс продажи выкупа билетов в день по деньгам? Перед нашим отъездом на рыбалку, по отчетам со всей России, за последний вторник было превышение прихода над расходом около 35 миллионов долларов за день. И по динамике превышение только нарастает. То есть чистая прибыль от МММ больше, чем у любого арабского шейха. И дальше эта прибыль будет только увеличиваться. Судя по всему, мечта любого мошенника. А помнишь, нам здание под типографией МММ недавно предлагали? Продавец здания узнал, что покупатель имеет отношение к МММ и теперь просит вместо денег на всю сумму выдать ему не доллары, а билеты МММ. Ну правильно, зачем ему доллары, если курс билетов растет в 100 раз быстрее. Их в любой момент можно на те же доллары обменять. <клышко> так чего делать-то будем дальше? Нам же нужно, чтобы вкладчики покупали и продавали билеты в день примерно на одну сумму. Чистая прибыль нам никак не нужна, иначе система превращается в пирамиду, где наш долг накапливается по параболе. Мы уже сейчас не сможем расплатиться со всеми, если 100% придут в один день. Задумчиво, 100% никогда не придут. Есть такая математическая вещь, <coughs> теория игр называется, при равномерном распределении. Вероятность, что даже 40% придут одновременно, ничтожно мала. Чего? Опять начинаешь умничать со своей математикой? Неважно. Тогда у той самой Ракиты Сергей сказал, что в наших руках оказался не просто математический алгоритм, а финансовая ядерная бомба, которая, будучи взорвана в любой стране, как огромный пылесос, очень быстро всосет в себя все деньги этой страны. Обанкротятся банки, закроются биржи и прочие инвестиционные фонды. Остановятся заводы и фабрики, развалится промышленность и инфраструктура. Наступит финансовый апокалипсис. Старая мировая финансовая система рухнет. Я предложил. Так может тогда закроем все нафиг? Вернем всем все по номиналу, кто сколько вложил, и остановим все это. Деньги же у нас от старого бизнеса есть. Торговли оргтехникой. Или по 90% отдать <coughs> по 80%. Можно подсчитать, насколько у нас хватит. Это же что сейчас творится? А что будет завтра? «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти», – процитировал Сергей. Стругацкие были нашими любимыми писателями, мы оба знали все их вещи практически наизусть. Я мысленно пред... продолжил цитату, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мной, кривые, глухие, окольные тропы. Потом спросил, «И что будем делать?» Нужно срочно выходить на западные страны. Все деньги России и все наши долги вкладчикам МММ – это копейки по сравнению с их деньгами. Мы запускаем пылесос там, собираем в Россию все деньги мира и этими деньгами в России всем платим. А МММ в России со временем притормаживаем. Мы же тут живем, зачем разрушать свою страну? Куда мы тогда на рыбалку будем ездить? Вот наш план. А остановиться уже не получится. Из 15 миллионов по нашим базам, а значит... Из как минимум 45 миллионов, уже вовлеченных в МММ россиян, органы всегда найдут двух недовольных. Или придумают. По закону этого достаточно для обвинения в мошенничестве. Даже если ты все выплатил всем 45 миллионам, кроме этих двух человек. Таков закон. Однажды Мавроди, однажды Сергей Мавроди однажды сказал, государство бояться не нужно. Это всего лишь огромный тяжелый бульдозер. Да, становиться на его пути нельзя, но в силу своей огромной массы у него и огромная инертность. Если просто сделать шаг в сторону, то он проедет мимо. Закон всего лишь забор, которым обычные люди ограждены от обычных нарушителей. На высоких же орбитах закона нет, есть лишь понятие и направление. Закон нарушать нельзя, потому что в этом случае ты будешь играть на чужом поле. Но если ты нашел дырку в законе, у тебя есть время ее эксплуатировать. Пока государственный бульдозер тебя заметит, остановится, развернется и снова поедет на тебя. Тогда нужно искать новую дуру в законе. Выйти на западные страны в 1994 году у МММ не получилось. Из-за предательства одного очень дорогого и высокопоставленного английского адвоката и джентльмена в первом поколении границы Англии и США для десятков тонн билетов МММ власти этих стран закрыли чисто силовыми методами. Но это, как говорится, совсем другая история. А сразу после этого и российские власти неожиданно проснулись на уровне президента и премьер-министра и также чисто силовыми методами разрушили и самую ММ-94. Совпадение, конечно же, бывает. В 1997 году, анализируя полученный опыт работы ММ-94, я задумался: а нельзя ли так доработать алгоритм двойных курсов с перехлестом, чтобы равновесие между объемом продажи и выкупа календариков в каждом пакете достигалось автоматически? Ведь тогда в любой момент времени система сможет рассчитаться по правилам со всеми 100% участников и станет вообще неубиваема. Я привлек одного весьма одаренного кандидата физико-математических наук, и мы два месяца с ним каждый месяц в Суперкалс, каждый вечер в Суперкалс пытались разработать такой чудо-алгоритм. И у нас получилось. Мы создали математическую модель, в которой при нормальном ходе работы... Все участники поочередно получают заданную системой прибыль. Те же 30, 50, 100% в месяц, как и в МММ-94. Если же работа по каким-то причинам прекращается, то никаких обманутых нет. Просто половина участников остается со своей сверхприбылью, а вот другая половина получает лишь заранее оговоренный процент от своего реального вклада, 70% к примеру. После чего система запускается в новой копии, в новом цикле. С первого пакета и все продолжает спокойно работать дальше. Все обязательства системы по предыдущему циклу сохраняются. В работающей заново системе те, кому не повезло в прошлый раз, смогут достаточно быстро вернуть свои потери. Можно даже дать им преимущество перевложить остаток своих средств из старого цикла в новые пак... круги нового цикла системы. Все честно и прозрачно. Все заранее объявляется и математически проверяется. Система также настраивается на любые цели и объемы при помощи шести параметров управления. <coughs> вот тут видим фотография. Можно будет сделать, потом увеличить все параметры, настраиваемые. Скрин таблицы. Скрин таблицы. В седьмом году мы с Сергеем уже жили в разных местах, но сохраняли прекрасные отношения. Я приехал к нему и показал этот алгоритм. Математически он его одобрил, но сама схема работы его не впечатлила. Слишком сложно будет объяснить это все рядовому вкладчику. Никто ничего не поймет. А вот про перезапуск системы с нуля в случае ее остановки ему понравилось. Перезагрузка? Ага, это хорошая мысль, задумчиво сказал он. Тогда я решил самостоятельно запустить на Варшавке 26. По этому новому алгоритму принципиально новую систему. СВДП МММ-97. MMM как скоро выяснилось, Сергей недооценил людей. Участники все прекрасно поняли. Но закончилось все в точности, как из МММ-94. MMM Система работала, не было ни одного обманутого. Но потом пришли автоматчики и тупо забрали кассу. К сожалению, изначальная математическая таблица SVDP-97 затерялась в пучине времен, но в 2007 году я вместе с уже другим математиком создал на ее основе финансовую игру Double Spiral, запущенную мною в Морг Second Life с математикой этой игры. То есть и SVDP-97 сохранилась. Вы можете найти ее в файлах курс ДС DS и DSFOOL. Архива. 24 года власти воевали с Сергеем Мавроди через ложь, клевету и свои карманные судилища. 24 года со всех телегранов честные люди называли Сергеем Мавроди мошенником. Он молчал, потому что был убежден, что такой алгоритм нельзя давать в чужие руки. Он не мог защищаться, математически доказав, что МММ это необычная мошенническая пирамида. Он мог лишь взывать голосу разума, указывая на факты из прошлого. Не помогло. 24 года Сергей Мавроди был гарантом нераспространения этого финансового ядерного оружия. Пытаясь в одиночку использовать его мощь во время, во имя своей глобальной цели разрушить современную мировую финансовую систему, потому что считал ее грабительской по отношению к простым людям, он хотел изменить мир к лучшему. Не был уверен, что сможет это сделать сам, без чьей-либо помощи, но история еще раз наглядно доказала, что один в поле не воин. После смерти Сергея я остался единственным человеком на всей планете, кто обладает полным знанием реальной истории и внутреннего устройства МММ. Было бы жаль, если бы после меня алгоритмы МММ навсегда исчезли из копилки знаний человечества. Поэтому сегодня я передаю миру всю математику алгоритмов МММ и нашей Сергеем мысли по поводу того, что из себя эти алгоритмы представляют. Сергей мы вроде считал, что их нельзя никому передавать. Я же думаю, что прогрессивное человечество найдет способы использовать их себе во благо. Для работы всех своих МММ-систем MMM Сергей выбрал базовый алгоритм МММ-94, MMM добавив к нему перезагрузку. Я доработал базовый алгоритм до неубиваемой СВДП 97 и придумал на ее основе финансовую игру Дубл Спирал. При этом мы с Сергеем не располагали никакими значительными финансовыми ресурсами при запуске своих алгоритмов. Участникам не давалось никаких гарантий, и тем не менее эффективность работы алгоритма, ну, вы все видели. После этой публикации алгоритм знают все тысячи математиков, экономистов, финансистов наверняка придумают еще десятки новых инструментов на его основе. Если же его начнут использовать государства, гарантируя работу значительными активами, как та же Венесуэла недавно запустила свою криптовалюту Петра под гарантией своей нефти, то МММ-94 будет казаться детской песочницей на фоне таких МММ-Петра. Впрочем, старая МММ-94 даст 100 очков вперед и просто любая известная западная фирма, запустив свою МММ-систему под гарантией своих активов. Ведь если не разворовывать деньги системы и тратить из нее только свою математически заложенную прибыль, риска это для фирмы практически и нет. Появятся ли очень скоро во всем мире сотни и тысячи МММ-систем, адвокаты которых теперь будут вооружены математическими доказательствами добросовестности владельцев этих систем? Рухнет ли с началом их работы и нынешняя мировая финансовая система? Время покажет. Возможно, Сергей Мавроди ошибался и никакого финансового апокалипсиса и не случится. Все может быть. В любом случае, я считаю, что для России публикация этих алгоритмов именно сейчас идеальный выбор. Только в России сейчас имеются десятки тысяч помощников Сергея Мавроди по МММ-2011 и его последующих МММ-систем в других странах. Люди, которые непосредственно ему помогали и знают всю внутреннюю организационную структуру системы. Из них получатся как минимум лучшие и единственные в мире консультанты и технические специалисты для будущих мировых МММ-систем. Только в России последние 24 года всему населению непрерывно. Через все СМИ делали прививку от МММ. Только в России за эти годы был принят специальный закон против МММ. А органы натренировались бороться с пирамидами силовыми методами, используя вертикаль власти. Поэтому запуск МММ-системы в России объективно невозможен. Сергей Мавроди всей своей жизнью и деятельностью надежно защитил Россию, как и хотел, в далеком 1994-м, от возможных будущих катаклизмов. Другие же мировые державы перед алгоритмами МММ абсолютно беззащитны. К тому же и ведут себя сейчас эти наши партнеры по отношению к России по-свински. Так что, если что, и по делам им. Говорят, Ванга предсказала, пирамида из России пройдет по миру. Со смертью Сергея Мавроди многие подумали, что это предсказание уже в прошлом. Но может все только начинается? Это было опубликовано 4 июня 2018 года Вячеслав Мавроди. Оригинальные сообщения Вячеслава Мавроди. Вот такие вот, друзья, факты. Рекомендую задуматься над этим хотя бы, как минимум. Ну, а в нормальном случае то обрадоваться и, конечно же, участвовать. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.